Итак, уважаемые друзья, мы зачинковались наконец-то. Начало июля. Вот наша теплица. Я обещал рассказать о ней, как она зачинкует. Можжевельник Skyrocker. Верхушки мы полностью зачинковали. Черенкование можжевельника Skyrocker. Сейчас идет у нас черенкование, вот в такие пучки мы нарезаем черенок, потом он стоит в воде или в корневине, но ну, это мы смотрим по, по обстоятельствам, сутки стоит, а потом начинаем черенковать, то есть сегодня погода у нас прохладная, более-менее пасмурно, То есть черенок вот, пятка оторвана, запаковывается в такой пучок, ставится на сутки в корневин или в воду, кому как удобней. Затем вот такая вот штучка у нас, кусочек арматурки, впихиваем черенок и прижимаем его и так далее и тому подобное, сегодня у нас 8 июля, чинкование как бы я думаю сегодня завершить, полностью снять обзор по теплице по этой, рассказать про форсунки, про шланг, ну здесь скаролки-то получилось не менее, не менее тысячи штук, то и более, потому что по 400-500 с двух скайрокетах их 10, ну отпад 20-30 процентов скорее всего будет земля у нас тут обычная с хвойным опадом опять же и с песком но ну, песка тут много но он просто ушел смотри, можно видеть кое-где видно его даже успели паутину пауки, тут у нас работают форсунки, работают форсунки, форсунок 8 штук на три с половиной метра вставлены они в простой профиль, тогда был вопрос от человека, какую трубу вы вставили и какой диаметр я ставил простой шланг Простой шланг вот Три четверти скорее всего Простой шланг он, он такой плотный И вот она да, Даже он шевелится ага, здесь, он, здесь он на стяжках Форсунки тоже могут поворачиваться может крутить Но если так их поставить то они Прям на шланг и со шланга капли летят Вообще они стоят вот так все. Но это еще напор маленький. А так я включаю с насоса напор. Довольно-таки хорошо все. Сегодня до черенковались можжевельник Skyrocket. Ну, получилось около тысячи черенков. Там вот туя у нас есть чуть-чуть. Ну, тот можжевельник я просто взял на улице, там вырез, вырезали его, Лю, люди выбросили, на улице лежал, я его подобрал и зачерниковал. Ну, он, честно, на улице долго пролежал в жару, поэтому не знаю, что с ним будет, но... Ну, тут я чувствую себя нормально, черниковалась с этим вместе. Ну вот так работают наши форсуночки. Но ну, это единственное напоры. Мало, конечно. Но еще сегодня погодка пасмурная, поэтому сильные сейчас не включаем. А вторую, да, утром обязательно. И в течение дня, через каждые два часа на 15-10, на 10-15 минут. Включаем, чтобы было и как бы им освежение. Пока капляется то есть, капля как сошла, обязательно включаем. Капля сошла, включаем. Смотрим на чем... То есть. Я думаю, видно. Да, видно, он капельки тоже есть. Ну на этом все уважаемые друзья, всего доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, с вами был Евгений Филимонов и питомник Войный Дворик, удачи.